А вот и Хайерстаф и GMC. А, собственно, карта The Dust 2, best of 1, шоу-матч. GMC начинают в атаке, Хайерстаф начинают в обороне и, в общем, коллективы. Знакомьтесь, если кого-то не знаете, команда GMC это ничего себе Хайерстаф. Какие вещи начинают делать прямо на старте этого матча? Очень интересно. Сейчас Фрик э, врывается на мидл, делает сразу два минуса. Да, конечно же, попадает после этого под размен, Но, тем не менее, два минуса-то все-таки он успевает сделать. Это, извините меня, не хохры-мухры, что называется. 4 в 3, атака в меньшинстве. И при этом, кстати, не совсем-то уж в меньшинстве. Потому что игрок с ником Узумаки э, стоит в данный момент АФК. Вот, как бы что. А, то есть, если сейчас коллектив GMC будут а, пошевеливаться, так скажем, побыстрее, да, тогда получится а, зайти на точку в преимуществе. Ну, собственно, собственно. У Зумаки по-прежнему стоит ФК. Странно, что пробегающие на просвет игроки атаки не заметили этого и не расстреляли его. Но вот у него 16 хп остается. Но никто его до сих пор не добил. Ладно, видимо, АФКшника добивать это не по-спортивному. Энд uh, вместе с Гай Модисом остаются сейчас вдвоем. Но, по сути, против одного Минкса. Давайте называть его будем так, потому что никнейм у него достаточно сложно. И вот здесь внезапно просыпается Узумаки. Но, к сожалению, оба игрока обороны не в силах спасти ситуацию, в которой они оказались. А вот нечего, называется, стоять ФК. <coughs> Простите, дамы и господа. Пистолетный раунд за коллективом GMC. И пауза от Hire Staff. Ну, мне кажется, паузу надо было брать вот чуть-чуть пораньше. Вот не когда пятый игрок вернулся, а в момент, когда он только-только уходил. Ну, в общем-то, давайте знакомиться с составами, пока у нас целая минута свободного времени. Джеймси — это, разумеется, Гай Модис, Энд, Япупсик, Мсак и Верни Шаурму. это Узумаки, Тысяча Кобр, Минкс, Фрик и Пахан. Вот такие интересные никнеймы у игроков коллектива Хайрстаф. Ну и, разумеется, GMC, они же Гай Модис Clan Они же, собственно говоря, практически тот же самый состав, который мы недавно с вами наблюдали э на матче э Мега Нервы против Добрые люди-2. Там, собственно, есть общие точки соприкосновения, так сказать, у этих двух команд. И составы у них, поэтому, взаимозаменяемые, скажем так. Конечно же, стоит напомнить вам, дамы и господа, что, как обычно, в моей группе ВКонтакте проходило голосование, по результатам которого победу никто так и не получил. Голосование закончилось 50 на 50. Подписчики э, моего паблика в ВК не сумели определиться. А вот на Ютубе пока уверенно лидирует Хайр Став со счетом 78% против 22% за GMC. Ну и у нас снова стоит АФК. На этот раз фрик. Не Узумаки, а уже теперь другой игрок. Бездействует Узумаки, в свою очередь. Кстати, пытается отработать косяк предыдущего раунда, но не сильно то на самом деле пока получается. Его аркада Скорее так, просто прогулка по карте. Минус от Мсака и от Пупсика. Ну и неожиданно для команды Хая Став на точке Б, собственно, не остается игроков обороны. Узумаки занимает позицию на Миду. Пахан... Где вообще Пахан-то сейчас? А, Пахан вместе со своим товарищем по команде сидят в щепках. Зачем они это делают? Ну, я думаю, даже не стоит объяснять. А, в принципе... В принципе, очевиден исход. Да, то есть ребята пытаются вот такими делами заниматься. Отжимать девайсы у убегающих игроков атаки. Ну вот Пахан сделал минус. Узумаки забрал э, Галил с погибшего соперника. И теперь Пахан, Пахан выезжает, забирает ве верни шурму. Мне вот опять хочется сказать верный шаурман. Ну и короче говоря, минус от Гай Модиса. Счет на табло 2-0 и теперь... Uh, и неожиданная пауза уже на этот раз от коллектива GMC Почему? Маленький вопросец такой появляется Непонятно для чего Но в любом случае, кстати, у игроков команды High Staff сейчас uh, будет uh, девайсный раунд Ну, своего рода девайсный раунд, вы понимаете, да, что по большей степени это будет, конечно, форс Но, возможно, GMC не будут к этому готовы uh, Чаще все-таки в последнее время можно заметить, что... Стандарт разыгрывается три экономических, да, ну то есть пистолетка проиграна, далее два экономических и э, на четвертом раунде встреч появляются девайсы, поэтому в целом желание сделать ранний бай раунд, ну и, например, попытаться сакцентировать внимание, так скажем, на форс э, бай, оно не всегда опрометчиво. В некоторых ситуациях работает, но надо понимать, работает ли это против команды GMC. А это мы узнаем вот прямо сейчас с вами узнаем. И мне что-то кажется, что игрок с ником End просто АФК стоит, потому что он не шевелился вообще ни разу, и у нас еще одна пауза. Последняя, кстати, от э, коллектива GMC. Больше пауз у них... На данном этапе нет, а у команды Хайерстаф, напомню, пауза еще одна есть. Ну вот прикольненько, да, уже считайте третья пауза, то есть три минуты матча. Не думайте, что матч такой получается долгий из-за того, что атака медленно, например, атакует. На самом деле вся проблема в том, что просто три минуты мы ждем, пока команда решат свои э, какие-либо-то, какие-либо-то ни было проблемы. А проблемы, очевидно, какие-то есть. Фрик в предыдущем раунде стоял ФК, в первом стоял Узумаки. Теперь стоит Энд. Ну, прям супер. Супер начало матча. В скобочках нет. На самом деле, конечно, нет. Типа, такие проблемы надо решать до начала матча. Но ну, ладно, раз уж такая ситуация получилась, может быть, там... Черт возьми, внезапно очень сильно понадобилось человеку отойти, и поэтому была взята пауза. Ну, например, я не знаю какое Какая уважительная причина может быть Того, что человек посреди матча просто взял и ушел Ну, например, кошка рожает Не знаю, это единственное, что приходит в голову Только вот э, роды у домашнего питомца Все остальное... Ну, ладно, еще поход э, в уборную Все остальное, по сути, не является как бы чем-то обязательным Ну, ладно Это все лирика Не будем на этом, опять же, заострять свое внимание Фрик забирает со скаута пупсиком Сак отвечает... Минусом по снайперу команды Higher Staff И вот вам называется Force Buy. Деньги команды Hire Stuff были потрачены достаточно немалые. И сравнительно этого самого э, Force а, ну, успеха никакого достигнуто не было вообще. Прикольно, когда не знаешь ни тех, ни тех, пишет Юра. А может его мама на котлетки позвала Ну так он должен был тогда сказать Мама, подождите котлетки Собственно тоже обязаны подождать У меня здесь киберспортивное состязание Сейчас же с момента, когда Counter-Strike стал киберспортивной дисциплиной Пусть это не касается 1.6 Но наши мамы и папы ведь этого могут не знать Можно говорить, что я киберспортсмен И у меня, черт возьми, сейчас Очень серьезный и ответственный матч Сплитпуш точки А в исполнении GMC стандартные лонг плюс шорт э, э, Они же длина плюс зигзаг Ну и игроки обороны Моментально остаются отрезанными от сайда И непосредственно Минксу Вместе с фриком Навряд ли удастся здесь хоть что-то Вообще сделать Я хоть что-то подразумеваю Даже выбить девайсы какие-то Потому что ну слишком Просто большая орава команды GMC Бежит искать своих оппонентов Чтобы точно-точно Поломать им экономику 4-0 Пока сверху уверенно за командой GMC Начало Ребята пользуются сильной стороной Грамотно Не-не-не, КС против котлеток Не вывозит Ну не знаю, лично у меня Юр всегда КС вывозил против любой еды Вот так уж вот у меня лично было заведено Куда бы меня ни звали, я сначала доиграю, потом отойду МСАК Разменялся сейчас на меду, и при этом энтрифраг был сделан по верни шаурму. Как вы можете догадаться, в общем-то, э, в численном большинстве сейчас находится хайерстав. Ну и принимать точку-то всегда в численном большинстве гораздо проще и интереснее. Пупсик забирает пахана, Гаймодис видит в катареспауне своего оппонента, но перестрелку с ним выиграть пока что на данном этапе не удается. Возвращается Гаймодис, пытается, кстати, все еще байтить на себя внимание, Минкс забирает Гай Модиса, пупсик ответный фраг по Узумаке, и абсолютно равная ситуация на табло, 2 в 2. У меня еда превыше стоит. Ну, я типа как-то всегда к еде отношусь, как это просто средство для того, чтобы не сдохнуть, типа. Я не люблю прям вот покушать по кайфу. Хочется, иногда, конечно, покушать что-нибудь вкусное, что-нибудь интересное. Ох ты! Интересный размен, дамы и господа, сейчас получился. Пупсик минус с USP, фрик минус со скаута, и... Хитрый Энди в этот момент пытается пройти на точку Б. Кстати, ему удается, в общем, это сделать. И Фрик даже не услышал своего соперника. Так вот, да. Мне больше как-то всегда было интереснее... Ну, просто, опять же, поесть, чтобы не умереть. А все остальное это как-то такое. А Настя Сало не отправит, сказала. Очень жаль! Но еще что мне больше жаль? То, что Энд умудрился проиграть вот такую позицию, дамы и господа. Вот так вот ты сидишь просто в дверях и ждешь, и, и ничего толком не меняешь в сложившейся ситуации. В результате еще и умираешь, пропускаешь соперника в точку и проигрываешь раунд. Просто бомба. А я ночью люблю похавать. Ой, не, Это вообще, кстати, на самом деле, по сути, является ну, своего рода психологической зависимостью от еды. Кстати, ночные любить. Как нет, правильно сказать-то? А, любители ночного обжорства вообще на самом деле должны с этим категорически сильно бороться, потому что ЖКТ вообще на перспективу, конечно, не поблагодарит за поедание ночью еды. Немножко биоритмы и всякие интересности случаются с организмом неприятные. Поесть, чтобы не сдохнуть, это в армии было. Ну, я в армии не был, но у меня все равно было это такое вот. Кстати, приблизительно в то же время я так начал относиться к еде Зато становится гораздо проще Ну, существовать, типа Когда нет такой вот зависимости от еды Что ты хочешь кушать что-то вкусное Ты хочешь кушать просто Вот, что угодно тебе положили в тарелку Вот жена приготовила, грубо говоря, ужин Неважно какой, ты его съел, пошел дальше Пупсик, отличная открывашка на мидл Три в три узумаки минус пупсик Пупсик свою отстрелял, ну и как бы отстреляли, и Пупсика в том числе. 2 в 3. В меньшинстве снова GMC, и учитывая, опять-таки, поражение в предыдущем раунде, луз-стрик, я уверен, атаки не очень хотелось бы получать, но все-таки они к этому уверенно достаточно приходят. Узумаки и Минкс делают по минусу, и на табло 4-2. GMC по-прежнему впереди, но экономики, ну, плюс-минус, вот остается только на этот раунд. То есть на седьмой раунд противостояния в случае поражения в нем... GMC в следующем раунде будут вынуждены уже проводить полноценно экономически, потому что там, скорее всего, денег вообще не останется. <смех> Ой, начинается выход на точку Б, дамы и господа, МСАК забирает Минкса. Ну а далее, опять же, небольшой размен, который подытожил и подвел черту под преимуществом команды GMC, которая на данный момент успешно сохраняется. Но благодаря минусу от МСАКа это преимущество еще и закрепить удается. Со стороны команды Хайерстав я бы, наверное... Вообще, как бы, вот, не шел бы куда-то что-то выбивать. Но, как вы видите, попытки все-таки предпринимаются. у Зумаки один минус сделал, тиммейт потерял. И вот теперь 6 хп. Причем настолько плохо, что это как бы 6 хп, что с ними еще попробую убежать. Но вроде бы как удается. GMC своего соперника отпускают. Теперь сообщение, над которым я похихикал в самом начале. Счет 5-2. У нас на границе очень вкусная перловка и жареная селедка были. Фу. И дальше матерное слово от Юры, но, собственно говоря, понятно, да, становится, что это скорее все-таки ирония. После этого я ем все, пишет Юра. Ну и это на самом деле неудивительно, типа, люди, которые, наверное, поели сюрстрёминг, когда-либо в своей жизни, потом тоже едят абсолютно любую еду. Верни шаурму! Натыкается на вражескую снайперскую винтовку которая сейчас разжился Минкс И позицию на миду он сторожит Весьма уверенно, как минимум В центре фрага начинает его команда Благодаря именно его э, Снайперским навыкам Мсак Услышал пробегающего на мид соперника Но пропустил его Пропустил и And... Господи, что с командой GMC Два человека стреляли в одного человека И он просто убежал Ну, типа... Вы чего, парни? Минкс, еще один минус со снайперской винтовки, никаких ответов пока что не поступило. Миролюбивые GMC не хотят убивать своих соперников, что уж с этим вот поделать. Не отыгрывают немного свои позиции, Ну, скорее не доигрывают эти самые позиции. Гай Модис вот сейчас, например, находится в верхней тэшке. И отдается в руки фрика. Но позиция энда мне вот здесь, конечно же, капитально вообще не ясна и непонятно. 90% в лайфбаре имеется, но почему-то действовать ничего себе. Вот это снял шапочку с фрика. Хороший хэдшотик. Но нет бомбы. И опять же, почему не занимал смежную позицию с Гаймодисом, чтобы как-то вместе, как-то команде сыграть, а теперь, по всей видимости, нет наушников, да, то есть, что, там слышно же было э шуршание шабуршание, но опять-таки реакции на это, к сожалению, никого не последовало. Это печально, но не смертельно в целом, хотя, конечно, из-за этого был отдан ра раунд, косвенный из-за этого он был отдан. Потому что, в общем-то, не это являлось причиной поражения Причина поражения целиком и полностью крылась в Минксе Который в данном раунде играл со снайперской винтовкой И это как-то вот наводит на мысль Нужно контр-АВП команде GMC, которая сумеет законтрить вражеского снайпера Ну, мне кажется, это один из вариантов развития событий Которые можно было бы, собственно, попробовать запустить на тест, так сказать там бежал сверхчеловек, у Энда своя атмосфера. Ну, так бывает, да. Так бывает, когда ребята, может быть, иногда в себя немножко, что ли, уходят. Такой частенько встречается. То есть во время матча ты такой стоишь, что-то ждешь, и бац, задумался о чем-то, о своем. И уже больше ничего не слышишь и ничего не видишь. Всем добрый вечер и хорошего просмотра, братья, пишет Фирус Фирус, и вам тоже приятного просмотра и хорошего настроения И, конечно же, крепкого здоровья, как, в общем-то, и всем, кто сейчас смотрит данное видео Ну, конечно же, вашим родным и близким Тем временем, 5 в 3 5-3, прошу прощения, не в 3, а 5-3, это счет в матче и GMC пытаются зайти на точку А. Здесь очень хорошая Хаешка прилетает, которая просаживает МСАКа на половину лайфбара и на почти треть лайфбара, верни, шаурму. И вот начинается перестрелка и не хотят давить GMC. Ну почему не хотят давить? Вопрос, наверное, скорее все-таки риторический. Наверное, боятся. Я не знаю просто почему еще как бы, если у вас было принято решение заходить на точку... Что случилось вдруг, после чего вы решили на нее не заходить? Тысяча кобр забирает пупсика и вдвоем вместе с Минксом будут пытаться выбивать. Их, ничего себе, вот эта плюха! Ну и тут, конечно, проигранная позиция у Верни Шаурму. Однозначно такое не выигрывается, к моему величайшему сожалению. И к величайшему сожалению команды GMC. Отдается бомба человечку с дифьюз китами и на табло 5-4. Мне кажется, вчерашние финалистки Любая из команд размотали бы этих ребят <laughs>, Любую из команд Не исключено Такое вполне себе могло бы быть Потому что девочки вчера действительно демонстрировали Порой Ну что-то такое Что вообще вот не, не вяжется Вообще ни с чем, да? Как минимум с чем-то чем логическим. Ну, точно не связать их игру. И поэтому уже с девчонками было бы сложно играть. Даже тупо вопрос не в стрельбе. Вопрос к, в, в подходе к матчу. Ну что, Гай Модис слышит шуршание на меду. И прекрасно понимает, что где-то здесь есть оппонент. И да, он здесь где-то есть. Только он немножко за другой стеной стоял. Видимо, у Гай Модиса был... О, ничего себе там! <с2> вот это приколы в Тэшке, дамы и господа, команда Хайерстаф чуть ли не зареспаунилась, а, блин, а, в этой... А... В нижней Тэшке вместо своего спауна, потому ну вы видели? Просто ребята из GMC туда спускаются, там три челика такие сидят и закрывают раунд победой. Вот, ну, как? Как такое... Можно было себе представить Лично я не ожидал бы Я считаю, что раунд от команды Хайрстав Вот этот, во всяком случае, был очень силен Со стратегической точки зрения Занять Тэшку втроем Редко кто вообще такой штукой занимается И уж поэтому, я уверен, команда GMC Не ожидала совсем э, Вот этого вот всего Здорово, как ты? Давно, очень давно стрима не было Бахтиер, приветствую. Вы как-то очень странно, конечно, рассуждаете. Я не знаю, где вы присутствуете, но стримы на канале идут вообще-то каждый день. Как-то вот интересное умозаключение, что стримов давно не было. Учитывая, что я даже, ну, вторую неделю без выходных стримлю. Вот, как бы. Поэтому уже больше, там, по-моему, 12, что ли, дней подряд, каждый день, проходят различные трансляции по различным играм. Так что будьте внимательнее. 3 в 3 ситуация. Фрик э, немножко подвела реакция. Я пупсика. По-моему, конечно, здесь игрок атаки должен был сейчас выиграть эту перестрелку. Но не выиграл, ладно, ничего страшного. Есть все-таки еще э, МСАК. Наверное, это может быть... Может быть, хотели написать МАСК. Но написали МСАК. Ну, в общем, написали МСАК, значит МСАК, во всяком случае. И and... Вдвоем заходят на точку. Бомба есть, кстати, в руках Энда. И успеет ли он ее поставить? Нет, наверное, не успеет. <свы> наверное, не успеет, потому что не пустят. И вот те на, дамы и господа. Команда High Staff, находясь в слабой стороне, начинает обыгрывать своих соперников, врываясь и отдаляясь от них на один матчпоинт. Плюс там выигранная экономика, плюс там уже плюс мораль у самой команды. То есть сейчас я бы сказал, что... У команды GMC Поистине серьезные проблемы начались Привет, дружище, как ты? Что новенького? Спасибо за стрим, особенно женский турнир Все круто, лучший, Элис Приветствую, спасибо большое Все супер, все хорошо, новенького, правда, пока ничего нет Но вот приобрел клавиатуру Завтра, вероятнее всего, наконец-то приобрет, приобрету монитор И будет вообще все просто по кайфу Махан, минус пупсик, и ситуация 4 в 4. Команда GMC не имеют полного комплекта девайсов за душой, но имеют достаточно неплохое количество, в принципе, амбициозных ребят, которые и на пистолетах могут что-то показать. Энд, uh, у него реально прям своя атмосфера, смотри, что делает. <с <techno> <с <giddy> ну, для ясности, это он так с самого респауна играет. Смотри, пополз. <свист> <свист> <свист> О, да Гай Модис в свое время Пока, вернее, не в свое время, в свою очередь Пока его тиммейты там занимаются непонятного абсолютно чем Какие-то колдовские ритуалы там, по всей видимости Под банкой проходят у коллектива GMC Ну, так вот Гай Модис в это время убивает оппонентов потихоньку Уже, кстати, второй минус делает с дигла, Пытается найти третьего Замечает его и чудом выживает. Вот реально чудом выживает. А, кстати, тиммейты по-хитрому успели зайти на точку и поставить э, бомбу. Узумаки. Минус гаймодис и 2 в 2. Ну, как бы теперь уже оставшиеся игроки команды GMC с девайсами. Подо что стоит бомба? Вот этот важный момент. Она стоит, бомба, не совсем под зигзаг. А ведь в случае гибели верни шаурму, вот вся надежда теперь будет на энда. Ну, здесь благ... Успевает. Ха-ха-ха! <сосит> успевает! Просто чудом. Студ... Просто нахрен чудом успевает сделать минус энд. И вот сиди игрок обороны, глубже в точку. Все, минуса бы не было, раунд спасти не удалось бы. То есть тут, конечно, напортачил немножко игрок, севший, дефать. Ну ладно, это не будем оценивать. Уж ладно, произошло и произошло. 6-6. Прости, прости, уведомление не приходит Вроде подписан Бахтиер, ничего страшного, не извиняйтесь Так бывает Трик В очередной раз аркада на мидл И даблкил ваншотами с дигла. Как вам такой поворот Развитие событий Пахан теперь берет эстафетную палочку Своего товарища по команде И продолжает пушить Да и причем уже пушинг э, Доходит, ну, до каких-то прям Совсем Полных наглостей, я пупсик, находится в яме Там же, собственно говоря, пупсика ожидает гибель И минус от Мсака эм, по пахану по Попытка разменяться от фрика, но Четное сопротивление от Мсака, к сожалению, все-таки не приносит ожидаемого профита Команде GMC и вновь хайерстав вырываются вперед Ред Панда, приветствую Что за игрок? Такое чудо. Ну ладно, чего вы так прям уж накинулись-то сразу. Ну, во, вполне возможно, просто человек э, играет вот в свой Counter-Strike. Ну, как умеет. Ну ладно, ну, чё? Он даже, кстати, между прочим, не на последнем месте. Мне аж прям даже за него обидно стало. Бахан! И тысяча копов. По минусу Гаймодис разменщик оформляет. Успеет ли убежать Гаймодис от бегущих за ним игроков обороны? Ну, вроде бы успевает. И вроде бы даже еще и ответку пытается выдать и выдает, надо признать ай, вот. Гаймодис Ну, Гаймодис сейчас идет у нас на второй строчке в своей команде Увы, есть люди, которые настреливают чуть больше Есть люди, которые умирают чуть меньше Один-единственный игрок, это как раз-таки Энт Но при выходе на точку Б, Энт, к сожалению, погибает А вообще, вот кто-нибудь думал, что, например, Энд может быть девушкой? Допустим ну, А почему нет? Представьте, каково вам было бы, если бы вы э, были девушкой, ну или парнем даже, неважно, в общем, если вы были бы эндом и вас тралалаяли бы. Вам было бы очень наверняка неприятно. Пробег на точку Б от команды GMC останавливается благодаря одному смоку и одной хаешке, выброшенной командой Хайрстав. Хочу сказать, что оказывается, команду GMC весьма и весьма легко остановить. Гаймодис открывается на мидл, там увидел Узумаки. Попытавшись его забрать, не удалось, потому что Узумаки как козлик ускакал куда-то в направлении девятки. Но минус от пупсика. Это уже, конечно, попытки поджать от э, обороняющегося состава. И не совсем надо признать своевременные. Но но рабочие, а вот это уже важнее. 8-7 итоговое... итоговый счет первой половины. В пользу команды High Staff. В резу... Ой, простите, а что это я прибавил-то, господи? Не туда прибавил. 9-6. Извините, 9-6. выигрывают выигрывает слабую сторону и с достаточно солидным отрывом. Я немножечко в шоке, конечно, что так произошло, но почему бы и нет. Меня уже даже этим хотя бы удивили. Тысяча кобр минус МСАК, попытка сыграть при... Вот! Вот, а вы говорите, плохой игрок, плохой игрок. Смотри! Смотри, что делает. Ля, какой! Четыре! И Гаймодис нахрен просто угомонил. Говорит, все, остановись, хватит! Прекрати, черт возьми, это делать. Просто хаешка и соперника уносит, и тиммейта. Ай да, Гаймодис. Варфейс шоу делаешь? Нет, Варфейс я не комментирую Но в теории, если как бы есть желание есть предложение То мы всегда можем по этому поводу договориться Теперь, когда Корши играет брат э, ш... э, Вот не знаю, как правильно читать э, Поэтому не буду Ну, в общем, вы поняли, что я обращаюсь к вам э, Боюсь неправильно прочитать ваш никнейм Не знаю Вполне возможно, не скоро Секретное оружие сработало Гаймодис! Снова с ХАЕшки делает минус. Какие же GMC забавные. Некоторые игроки прям реально забавные. Ну вот прям какие-то действия. Ну, ситуации скорее забавные. Конечно, не игроки сами по себе вызывают у меня улыбку. А некоторые моменты, которые они создают. Как вот, например, Гаймодис. Взрывающий товарища по команде и соперников в каждом раунде. Как Энд, который со своего респауна выходит даже не на шифте, а на, хар на картах. Ну, это типа интересные моменты. И все-таки Гай Модис вместе со своей командой забирают уже восьмой раунд. Правда, Гай Модис до победного конца этого раунда не дожил. Но, но, первый это три минуса сделал именно он. 9-8. Команда Хайерстав, кстати, ранний байраунд не будут использовать в... В восемнадцатом раунде этой встречи Это диглы и какое-то количество гранат Прокидка меда и выход, ну, само собой На зигзаг А с зигзага, вероятнее всего, будет попытка Занять точку А Мсак вырубает фрика, тысяча кобр Забирает мсака и давление На точку А оказывается, кстати, очень неплохое Хаешка По большей степени сейчас прилетевшая За спину Энд Энд нет, без минуса, верни шаурму, также без минуса Гай Модис вместе с Пупсиком остаются вдвоем. При этом у Гай Модиса, кстати, снайперская винтовка. Кстати, интересно, как Гай Модис сумеет ре ее реализовать. Но ну, во всяком случае, Пупсик реализует МПшку, и это уже в целом большим плюсом является. Гай Модис постепенно продвигается в сторону точки. И, к сожалению, все-таки гибнет. 10-8, к сожалению, конечно же, для команды GMC А то опять подумайте, что я за кого-нибудь болею Нет, я ни за кого не болею, к сожалению, для коллектива GMC Гай Модис затащить не сумел И более того, была потеряна снайперская винтовка Которая теперь находится у Минкса Плюс еще и, кстати, была куплена снайперская винтовка по ханом То есть вообще 2 АВП в атаке Здесь, конечно, скорее вопросы к Хайер Зачем им 2 АВП в атаке? Но, в принципе, почему нет? Я пупсик минус 1000 кобр Фрик, ответный минус по я пупсику И попытка занятия Меда, ну и попытка на нем удержаться Что самое главное Вот команды Хайерстаф, GMC же в этом раунде Пытаются играть Собрано и тихо Какие-то ключевые позиции заняты Какие-то ключевые позиции удерживаются Ну, скорее Закрыто Погибает МСАК, погибает Энд. Это может свидетельствовать о том, что сейчас на любую практически точку может последовать выход трех игроков атаки. Так как Гай Модис и верни шаурму, скорее всего, будут находиться на разных точках. Что, в общем-то, вы и видите. Верни Шаурму получил с прострела по лицу, выжил, а дальше попасть ни разу не получилось. Ну, Гай Модису здесь, конечно, только сейф, собственно, Н нет смысла пытаться лезть, Но почему-то многоуважаемый Роман э, не оценил экономические риски э, данного раунда Потому что все-таки шанс, что ты вытащишь и сделаешь 10-9 Наверное, не настолько равен шансу, что ты проиграешь и счет будет 11-8 и не будет экономики Вот как мне кажется, да, то есть не, немножечко несоизмеримая штука получилась но попытались сделать экономическую аркаду на мидл игроки команды GMC В частности, это МСАК, верни шурму, и я пупсик И в частности, это те люди, которые на этой самой аркаде на миду погибли Забрали фрика, только одного Минус гаймодис Попытка разменяться от энда И пули не залетают предательски вообще никак ХАЕшка не долетает, но вроде бы удается На этот раз от руки убить э, Вражеское АВП Кстати, там было вражеское АВП, его можно было бы Засейвить, вообще так-то На секундочку, вот и оно АВП Простите, дамы и господа Энд. 68% лайфбара Опять же, зачем-то ввязывается в перестрелку И Ожидаемо ее проигрывает не потому, что я, типа, считаю, что энд плохо играет. Нет, совсем нет. Просто позиционно, по таймингам, ну и вот все эти маленькие нюансы указывают на то, что и тут тоже не стоило бы все таки э, какую-то агрессию проявлять. Стоило бы просто уйти и засейвить... Ну, например, м которая была в руках Или то же самое АВП, которое лежало на меду В любом случае, я считаю, это было бы покруче Здорово, а шашлычок в... Шашлычок во дворе жарю Под пивас, Даниил Приятного вам шашлыка, жаренье И потом дальнейшего мяса поедания, Вернее, мясо жаренье и Шашлыка Поедания Вот так, короче Энд предатель А, он импостер, все, я понял я понял. То есть у вас здесь Among Us своего рода в Counter-Strike получился. Очередной раунд, который уходит не в копилочку команды GMC. Судя по позициям игроков обороны, не очень-то мне верится в какие-то возможные выбивания. Да и игроки обороны, скорее всего, попросту даже не дойдут. Минус от Минкса. Энд последний. И Энд в данный момент находится под косым. Ну уж не знаю, конечно, насколько удачно сейчас получится засейвить за дигл. Ну, вообще никак не получается засейвить дигл. Но тут, опять же, скорее вопрос, а зачем вообще надо было сейвить дигл? 13-8. Жо-жо, приветствую вас. <кхем>. Спасибо, приходи, угощу. Да я бы с радостью но это очень тяжело реализовать. Энд со снайперской винтовкой. Кстати, сколько там авиков было сейчас? Сколько, сколько авиков было? У Гай Модиса, по-моему, было АВП, да? У Энда было АВП. Я не успеваю вообще никого не включать, потому что игроки обороны что-то с завидной скоростью погибают. МСАК последний. Да где МСАК-то, господи, вот он. Простите за вот эту вот мешанину из пикселей, что я сейчас все никак никого не успевал включить, потому что я хочу включить одного, его тут же убивают. Включаю другого, его тут же убивают. И, И 14-8. Уверенно. Вот, вот это уверенно играющая команда в атаке. GMC, к сожалению, не продемонстрировали в атаке то, чего я от них ожидал. И то, о чем я говорил, вот этой сплоченности, тимплея и вдумчивости. Вдумчивость она, может, и присутствовала, но вот касаемо тимплея, конечно, было все очень печально. Команда выглядела скорее как атака, играющая, ну, как-то сама за себя. Мсак! Далее Энд! Далее Гаймодис! Далее все остальные. В общем, вот вам... Отворот-поворот, дорогие друзья. 15-8. Хаю Став приняли аркаду в банку от своих соперников. И последний девайсный раунд у команды GMC. Почему последний? Потому что у них теперь каждый раунд будет последний раунд. Скажем так, это был тестовый состав. Вносит небольшую инсайдерскую информацию Гаймодис. И Гаймодис, вы услышаны. В общем, в общем, о чем я говорил. Теперь это последний бай раунд, потому что как только раунд будет проигран, команда GMC просто проиграет встречу. Единственная надежда на победу, это, наверное, Гай Модис, да? Который сейчас занимается удержанием зигзага и делает там два минуса. Третий, к сожалению, оформить так и не удается. Там Минкс со скорострелкой. Доброе утро. Это команда каких стран? РФ. МСАК минус Минкс. Узумаки последний и вроде бы команда GMC, ну хотя бы в этом раунде уж разобрались со своими соперниками. В теории три в одного они уж как-то наверное должны Узумаки убивать. Хотя, хотя все что я видел до этого указывает на то, что Узумаки может вытащить. Так что без поспешных выводов все-таки давайте, дорогие друзья. Ну, читаемо. В целом читаемо. Узумаки на классе, я бы сказал, переигрывает Мсака. Ну и дымом отгораживает себе данспол и, естественно, пытается сыграть с другой позиции. Ну, действует достаточно грамотно. Но неожиданно тут у нас на шифте пришел Энд. И в очередной раз именно этот самый, как Роман выразился, предатель. Становится игроком, который спасает ситуацию И это 15-9 GMC не сдаются, пишет Гай Модис Согласен, оно и в общем-то видно, что не сдаются Как минимум при 15-8 Руки не опустили, взяли 9. Но надолго ли хватит вот этого куража Который может сейчас появиться в связи с взятым раундом ну, конечно, экономика. Там пулемет уже. Там просто... Там пулемет. Там ребята из команды Хайрстав решили поприкалываться над своими соперниками. Но я чувствую, сейчас прикалываются. Пулеметчик Минкс э, погибает от рук верного. Э, верный, опять же, я же говорю, верная шаурма. Хочется мне его называть. Верни шаурму. Тысяча кобр. Поймал тысячу флешек своими глазами. И... Мсак, сколько эйс? Нет. Не эйс. А жаль. А жаль. А мог бы сделать эйс. Но очень много настрелял. 15-10. Но только где все эти моменты были чуть-чуть раньше, когда команда GMC еще не отдали матч-поинт. Вот в чем интересно, дорогие мои друзья. То есть отдача 15-го это, естественно, попытка уже теперь дотаскивать до допов, выигрывать посредством допов или проигрывать до них. Или же на них. Неважно. Но, в общем, это в любом случае либо овертайм, либо поражение. В целом, овертайм играть неплохо, но, как обычно, до них лучше не дотягивать, потому что там любая ошибка вот прям сразу будет, э... сразу будет стоить очень дорого. Ну, вероятнее всего, матча сразу. <coughs> Тысяча кобр пока что единственный, кто умер. Убил его, кстати говоря, МСАК. Гаймодис поджал банку, и теперь, видите, стаф уже доприкалывались, что называется. Пулеметов и плеток в руках больше нет. Теперь только калаши и максимально сейвовая атака. Вот вообще никуда не идут. Мсак и Энд пытаются принять выход от своих соперников на точку Б. Верни Шаурму погибает, с ним вместе погибает Мсак, и точка Б как бы потеряна. Но... Бомбы-то у игроков атаки на руках нет, поэтому Энд, открывшийся на просвет, забирает двух соперников, приносит одиннадцатый раунд своей команде. Снова какие-то приколы получаются. Ну, то есть, я имею в виду... Приколы в том, что, опять же, GMC... Этот раунд опять, вот, ну, на соплях. Простите меня, я не хочу никого обидеть, если вдруг кого-то задел. Дико извиняюсь, такой цели у меня не было. Но на соплях в очередной раз вытаскивает раунд. Вот еле-еле... Чуть-чуть меньше ошибутся. Хайрстаф и GMC проиграют. Это игра по лезвию. Э -э как он этот? Э -э а я за ГМС проголосовала. Э -э Светлана Андреевна, горячо любимая моя супруга. Не ГМС, а GMC. Ну, то есть не GMS, а GMC. Вы написали не ту буквку. Или я в голосовании написал не ту буковку? Подожди. Нет, я ту буквку написал. Все правильно. Короче. 15-12, дорогие друзья. Команды GMC пытаются камбэкать и пытаются камбэкать, надо признать, Таталова. Получится этот камбэк или не получится, вот очень сложно на самом деле предполагать, потому что, опять же, камбэк идет от обороны против атаки. И... У атаки-то экономика более стабильная, нежели у обороны, поэтому обороняющимся игрокам надо как можно меньше погибать, а непосредственно атаке надо погибать каждый раз. Только при таких э, возможностях можно увидеть допы. Гаймодис. Два минуса. Один из них, как обычно, с хаешки, и минус со снайперской винтовки, но далее размен. Размен, правда, оставляет Минкса в соло против троих. Но по одному из соперников уже точно есть информация. И вот этот самый соперник получает в купол со снайперской винтовки. Апупсик-то. Апупсик-то более мобилен, нежели оппонент. Вот так вот. 15-13. Что-то уверни шаурму, игра сегодня как-то не идет. Как, в принципе, и у Тысячи кобор. Статистика у них практически одинаковая Это 9 к 21 у Кобры И 8 на 24 у Верниша Урму Саня, здорово, Закир, приветствую Ну что, давлёшка какая-нибудь будет Резкий выход на Б, например Или все таки нет Или все таки да Прилетает Хаешка, Мсак выходит в аркаду И слишком, по-моему, заигрывается Мсак В своих аркадных действиях, как, в общем-то Пупсик Гаймодис вновь на снайперской винтовке. На этот раз его позиция, собственно, к Контакт с длиной. Проигран энд! Один в три. Если энд сейчас погибает, то раунд заканчивается поражением, как и матч, дамы и господа. Поэтому энду с 88 хелспоинтами. надо делать сейчас какие-то действительно нереальные вещи. Ну, понятно. Ну, не, если вот так атака будет сейчас действовать, то а почему нет? то почему бы и не выиграть? По энду есть информация, ну и это опять же, да, вот. О, боже мой, он еще и вытаскивает раунд. Как здесь писал Юра, где-то недавно совсем, энд на жопе, как обычно. Ну что ж, последний раунд основного времени, дорогие друзья. GMC либо выигрывают и выходят в допы, либо хай-став выигрывают и на этом трансляция наша закончится. Пока не ясно и не совсем понятно, как эти события, какое развитие получат. Но это, конечно, какая-то действительно уже прям бакханалия. Иначе сказать не могу. Мак максимально просто неординарный матч. Что это вот сейчас они делают здесь? <laughs> Что они сейчас делают? Зачем он скинул ему пистолет? Фрик! Минус энд. Снайпер отстрелялся, и минус от снайпера мы не увидели. Этим снайпером является Гай Модис. Тысяча кобр отгоняет э, вражеское АВП. И э, начинается вылазка на мидл, где Гай... ха ха ха и где Гай Модис? Просто зигла закрывает практически весь раунд. Дамы и господа, бомба выпадает, и АВП все-таки умирает. У Зумаки забирает вражеского снайпера, сак. Вместе с верни шаурму остаются вдвоем Здесь, конечно, наверное, учитывая статистику Надежда по большей степени На Мсака Но 100 хп у верни шаурму Все-таки Давайте смотреть глазами Узумаки На то, что будет и как будет Прыжок Спалился Мсак должен выходить Или не должен выходить, как вы думаете нет, МСАК вообще позицию уничтожает просто. 15-15, дорогие мои друзья. Овертаймы. А, победит команда, взявшая 19-й раунд. При 18-18 будет запущена еще одна серия овертаймов. Ну, я хочу сказать, конечно... Опять же, матч очень неоднозначен. У меня вот какого-то конкретного мнения по этому матчу пока что до сих пор не сложилось. По истечению 30 раундов. Единственное, что я точно могу сказать, одинаково плохо свои позиции отыгрывают что Хайерстав, что GMC. Попытка захода на точку Б, верни Шаурму, все-таки пережимает Пахана, однако тот успел перед смертью сделать целых два минуса, и поэтому, в общем-то, Пахан сыграл чуть более профитно, но суммарно GMC оказались в более профитной ситуации, где три в одного остались сами GMC и убили команду не команду, а игрока с ником Фрик. Ну и команду Хайрстаф, в общем-то, это как следствие. 16-15. GMC берут первый раунд в допах. И какая-то, в общем-то... Какая-то, получается, канитель. Канитель в плане чего? Теперь GMC э, в слабой стороне, но раунд, однако, все-таки забирают. Хотя они сейчас камбэк дали, в общем-то, в, э, э, в слабой стороне. Прошу прощения. Дум майдум, приветствую Узумаки, минус мсак, гай модис со снайперской винтовки Где вообще находится на рекламе Получает в ухо с длины, потому что энд не стал прикрывать напарника Пупсик, один в два Немножечко не похоже, опять же, на... что это? Это зачем сейчас расстреливать стену? Там же никого не было! Даже если ориентироваться на звук, так звук был на зигзаге максимум. Кто бы и зачем бы стал бы идти в респаун. Тысяча кобр вместе с Минксом против Пупсика. Пупсик, кстати говоря, позицию уже э, сменил на позицию на зигзаге. Теперь это уже некоторые респауны, естественно, сыграть с этой точки будет куда удобнее. Ну, ваншот Петрович прилетает сейчас в голову мин... Не Минкса, простите, Пупсика. Как раз-таки выпущенный Минксом. И на табло 16.16 начинается еще более интересная штука. Р Региночка, вы здесь. Спасибо вам большое, Регина, за ваши 200 рублей. Сообщение никакой Регина не отправила, но все равно спасибо. Большое-большое. Хорошего вам настроения и с наступающим вас праздником. Пупсик, это мадам. А, да? Все окей, понял. Пупсик, девушка. Это многое объясняет. Не, ну не то, чтобы это много объясняет. Для девушки статистика хорошая. Так-то 22 на 23. 3 в 2. Оборона в большинстве, но оборона все-таки потеряла точку А. Хотя здесь, мне кажется, грех не выбить. Хотя, опять же, конечно, какие позиции будут сбер. Избир... Энд. У тебя там как бы бомба стоит. Как бы бомба стоит. Что это нахрен такое? Я не могу нормально и адекватно на это реагировать вообще никак. Глядя на это, наворачиваются слезы. Смена сторон, дорогие друзья. 17-16 в пользу коллектива. Хайо Став. Ребята врываются вперед. Модис, не давай энду соль, она ему вредит. Ну что ж, напоминаю вам. Победителем считается та команда, которая заберет 19-й раунд. И если 18-18, это продолжение, это допы. Ну, я не знаю, тут допы, наверное, это вообще минус глаза. Поэтому, <laughs> пожалуйста, закончите. <laughs> пожалуйста, закончите это сейчас. Uh, ну, потому что вот штуки, которые... А, Энд, кстати, на. Про... Господи, набор-пробор. Отбор в GMC, Энд не сумел пройти. Вот такая вот информация сейчас из чатика прилетает. Будем знать. А, однако Энд, кстати, стреляет неплохо, но делает постоянно какой-то позиционный бред. Вот какой-то позиционный бред, и иначе просто не скажешь. Поддымили немножко на точку Ребята из команды GMC Будут сейчас, судя по всему, пытаться заходить на спот А, здесь 1000 кобар Минус по верный а, бли... <гм Верни шаурму Минус от Минкса 1 в 2 Но ну, тут как-то... Теперь мне уже с трудом верится в возможный ретейк Нет, теперь мне снова верится в возможный ретейк от ä, Минкса Потому что 100 хп против 19 Достаточно просто сыграть... Понятно. Ну, ну, блин, ну, конечно, не так достаточно сыграть. Вай-вай-вай-вай-вай. 17-17. Ошибка на ошибке. Вот почему я и говорю, что дома, э, дома, Допы, простите. Э, лучше не смотреть. Вернее, не играть. Э, по одной вполне себе простой и закономерной причине. На допах люди устают, изматываются, выматываются. Матч идет уже, кстати, 49 минут. И волей-неволей начинают ошибаться. Пупсик. Минус Узумаки. Так, Пупсик у нас, оказывается, мадам. Вот так вот. Вот это поворот. Гаймодис. Трипл, елки-палки, килл от Гаймодиса. Пахан кил от Гаймодиса. Гай Я точно знаю, кто прошел отбор в команду GMC. И я уверен, что это Гай Модис. Уж наверняка Гай Модис прошел в свой собственный клан, да? 18-17 и ужасно в какой-то степени взаимно. Я попробовал аудио, но что-то непонятно совсем. А вы отсылали голосовое сообщение, Регина? Я сейчас тогда проверю после матча. Я вчера разобрался, почему, кстати, сообщение, которое я отправлял Сереже Дестро, не зачиталось. Оно должно было обработаться сначала. Оно обработалось, и потом я его зачитал. Оно действительно было 6-секундным. Что ж, дамы и господа, команда GMC выигрывает этот матч со счетом 19-17. В конце, опять же, какая-то просто... Я не знаю, слова нормальные не могу подобрать, к сожалению, к этому.